МФУ Epson Expression Home XP 342 Must Have в любом доме. Печать по Wi-Fi с любого смартфона. Цена отпечатка всего 50 копеек. Качественно напечатает ваши любимые фотографии, постеры или стикеры. Ссылка в описании. Привет, ребят! С вами снова я, Тилька. И сегодня на своем канале я решила попробовать кое-что новенькое. И мне будет очень приятно, если вы поддержите меня лайком и подписками. И, конечно же, напишите в комментарии, понравилось вам или нет. Был вторник, я только что проснулась. Сходила в туалет, почистила зубы, поняла, что хочу жрать, пошла на кухню. Открыла холодильник. Поняла, что все еще хочу спать, так как открыла не холодильник. Открыла холодильник. Там повесилась мышь. Я закрыла холодильник и начала искать еду. Смотрела в ящиках, в микроволновке. Даже заглянула к миску к кошкам. Поняла, что это не вариант. Решила позвонить в доставку еды. Сказали, что привезут только через два часа. Представила, как всем будет грустно, если я умру от ожидания. Вежливо отказалась. Вдруг ко мне пришла гениальная идея. Подошла к ноутбуку. О! Орешек! Но этого мало. Идея провалилась. Видимо, запасов вообще не было. Посмотрела на стол. Там стояли рис и молоко. О! Круто! Подумала я. Приготовлю кашу, но я же никогда не готовила. Об этом я не подумала. Хотя мой парень мне говорит, что я вкусно готовлю. Правда, он уже неделю не берет трубку. Я поставила кастрюлю на плиту, налила молоко и кинула немного риса. Подумала, что это мало. Добавила еще чуть-чуть, и -чуть, еще чуть-чуть, и еще капельку. Ой, начала варить. Вдруг позвонил телефон. Я побежала в комнату. Это была Машка Маева. Она делилась своими успехами в кулинарии. Я подумала, вот дрянь. Поняла, что не умею готовить. Вспомнила, что у нее еще и грудь больше. Заблокировала ее номер навсегда. Тут в голову полезли странные вопросы. Если коты сворачиваются в клубок, то можно ли из них связать свитер? Если на ногах у нас ногти, то почему на руках у нас не рукти? Блин. Чью за бред? Вспомнила, что готовлю кашу. Побежала на кухню. На плите лежала какая-то белая жижа. Я испугалась и начала тыкать в нее палкой. Вот блин, это всего лишь рис. Я убрала его. Продолжила готовить. Решила добавить еще немного молока. Поняла, что оно закончилось. А, ладно, и так сойдет. Решила загуглить какой-нибудь рецепт в интернете. Хм, интересно, а что едят дельфины? О, новый видосик вышел. Кто-то позвонил в дверь. Это был сектант. Скоро наступит апокалипсис. Купите наши книги. У вас есть книги по кулинарии? Он удивился. Я закрыла дверь. Ох уж эти, домохозяйки. Ох уж эти сектанты. Я принюхалась. Чем-то воняла. Вспомнила, что готовила кашу. Побежала на кухню. В кастрюле плавало что-то черное. Ура, нефть! А, это просто моя каша. Ладно, съем так. Завтра все равно выходной. Короче говоря, нечего есть. Кстати, пишите в комментарии, сколько раз в видео появлялось Санса. И я в следующем своем ролике выберу три правильных ответа и покажу их в своем видео. Увидимся уже в следующую пятницу. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока!